Домашнее пшеничное пиво делала моя бабушка в деревне. Оно получается не очень крепкое и мне давали его попробовать. Я захотела приготовить домашнее пшеничное пиво сама. Делюсь с вами своим рецептом. Готовим домашнее пшеничное пиво. Это займет несколько часов а сваренное домашнее пшеничное пиво еще должно быть выдержано в холодильнике не менее двух недель, затем вы можете утолить жажду домашним пшеничным пивом и оценить его вкус и бодрящие свойства. Итак, 1. Пшеницу подсушить на большой сковороде и растолочь ступкой, насыпать в большой эмалированный бачок и залить 7 литрами воды, температурой около 65 градусов. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Пшеница – 1,5 кг. Вода – 19 литров. Хмель – 100 г. Сахар – 3 кг. Дрожжи разведенные – 1 стакан. Количество порций – 7-10. Щелчок, клик